А что? Подожди, а, что сегодня я, вообще я будет из упражнений? с того, что вы должны подходить э, и внутренне у вас должен быть таким, такой посыл, почему, что в ней такого, чтобы мне понравиться, Вам это можно прямо озвучивать. Ходить критиковать может то быть. То есть ты с ней общаешься? С тебя и, там. Блин, слушай, ты вроде интересная, симпатичная, но почему я должен с тобой на свидание идти? Я пока еще не понял. То есть вот рассуждаешь это вслух. Давайте вам, короче, вот критиковать. есть Свидания критик, да. раскритиковать девушек. Да. То есть вы для этого выбираете как можно более пафосную, классную, там красивую и так далее, не надо каких-нибудь там пуховичков, короче, обижать, они и так там может быть задроченные. Берете самую утку с таким вот небо, прям подходите, не надо ей говорить, что там отвратительный нос, там кривое ебло. то есть ну, то, что можно исправить, например, там, слушай, ты прикольная, но такой, блядь, у тебя комбинзон, это пиздец просто, как ты еще могла такое одеть, вот прям примерно как-то так. Ну, блядь, Честно это... говоря, ты классная девушка, но сумочки у тебя, я думал, что это член бобра, блядь, простите, да, ну как ты вообще такое могла себе купить, там, сапоги пиздец отвратительные, ну в целом ты неплохо выглядишь, ну, то есть сглаживая, то есть чтобы даже наверное, не для того, чтобы сгладить, а чтобы затянуть это удовольствие, Вот она не сразу съебалась, такая, как член бобра, ну ты в целом неплохо выглядишь, сука, тут нужно так-то ты мразь, я бы тебя выебал все равно, да, да, типа, слушай, мне не нравится вот там, как ты оделась сегодня? Ну что такое, блядь? Вот это вообще не сочетается с этим, например, блядь. Я, конечно, понимаю там мода, ну, блядь, ну это пиздец, что за кроссовки на тебе? Как-то вот так это должно быть, прям такими словами это должно быть. Как будто она тебе уже там родная сестра или, не знаю, секретарша, которая пришла там, у тебя сегодня важная встреча, она пришла хуй поми как одетая. Ты говоришь, Леночка, ну, еб твою мать, ну это что такое вообще, блядь? Вы вообще в чем мы сегодня? Ну то есть как-то вот так. И ты вот улыбаешься аналитика, тебе это, аналитик, а тебе это аналитик, пипец тебе как надо да. сделать. Причем вот прям с максимально, вот как только ты можешь себе это представить и придумать и себя изобразить, с максимально каким-то цинизмом таким знаешь и серии. Вот этим вот каким-то вот таким вот шланговостью вот этой, как Джека Воробей, но у него уже в это пугается, растягивается, завтра придется ну хуй знает, я реальной. ему вчера также говорил подходите, он как бы не знает, то ли не слышит, то ли не хочет вот делать. Вам надо по три раза, четыре раза. Ты сделаешь это задание. Персонально это сделать Нет. в самом начале. Вот, вот сейчас помните, да, вот когда мы пойдем в порядок, перед тем как делать все что всем, то есть вам надо это сделать обязательно. Да ничего не будет, Андрюк, максимально, она скажет, пошел ты нахуй. Ну и опять же, ищите себе экологичные для себя ситуации, если рядом стоят там пацаны на гелике с бородой, блядь, <фу> и она знаю. такая тоже похожа на их родственницу, блядь, то не надо как бы подходить и это говорить, позаботься <фу> о себе, как бы в этот ну момент. Да, да, да. Я, а, Но это и не думал, значит, что, что ты тоже. выбираешь слабого противника, ага. там, видишь, какая-то там мышь вылезла из Бентли своего там по Арбау, ты пошла, короче, ты подходишь, говоришь, привет, особенно это приятно делать, когда ты говоришь, привет, ты же начинаешь открывать, как да? обычно, да, а она там, типа, начинает, значит, там, ты В смысле, блядь? Ты, ты че? Ты так а ты оделась, такой... и еще и хайпишь, Привет, типа. Привет, слушай, у тебя отличная куртка, но вот, вот эти каблуки вообще к ней не идут. Ну, у тебя, конечно, пуговки-то не будут. Ну, басили. смотри, ты ничего не придумывай, и ты вот уже там по ходу... А -а -а. Опять эти пуговки, блядь, и... началось на нахуй. Да, пуговки — это твое, Андрюха. Это охренеть как! Прикольно, когда вам удастся это сделать при хорошей реакции. Вообще, даже когда вы такой знакомиться. То есть, что будет? Она очень круто вами заинтересуется. То есть не нужно много чего делать иногда, чтобы она заинтересовалась. Потому что представь, чувак себе, вот я разрешил блядь, не пустить ее в вагон, потом он скажет, а, блин, ты меня не пустил, в да? Но ей этого и хочется. Если вы просто будете говорить, слушай, иди сюда. Она, она не будет так делать. Потому что вот этот локоток, это как раз важная часть, что. Вы с нее складываете ответственность. Если, а не ждите, что вы говорите, иди сюда. Она такая. Вчера, это взять были... ответственность на себя. Да, когда... Ты меня потащил. Знаю, да, мужики, это... вчера уже были такие моменты, и ваши слова, остановись, для нее, ну, решая, это не самые решающие. Вам надо немножко ей помочь, вот буквально немножко. Понимаете уже, что она готова остановиться, но немножко им надо помочь. Да, возможно, она будет говорить, да ну, что, вот ну, так типа нельзя? Так надо взять, да, нужно. Да, Не-не-не, Вообще вот она так шла. И ее установили, да. Да, нужно там нужно. Только не сразу. Вы прошлись несколько метров, вы вот так, то есть, если она идет куда-то, вы на расстоянии что-то начинаете с ней болтать, потом она разбалтывается, вы сближаетесь, прошлись метров пять и слушай, а мне вот сейчас в другую сторону я тебя буквально на секундочку пропадаю. И сразу тихонечко начинает останавливаться. везде в любом случае. Если она идет навстречу, и надо опять же выпрыгивать вот сюда, вы идете своей дорогой и она своей, вы заранее останавливаетесь, тем более, чем быстрее она идет, тем более заранее вы останавливаетесь. Ты заранее останавливаешься, такой типа здорово, что ты еще успел туда что-то закинуть. Она, например, там, ааа, спасибо, ты видишь хорошую реакцию такой, развернулся, догнал ее спокойно, а не так, чтобы догнал ее погоди секунду просто пару слов тебе скажу все все, все. и все я останавливаю да останавливать не пускать то есть, только при ну, действительно хорошей реакции там улыбка и так далее потому что скажу при нейтральной и хорошей потому что еще раз я вчера про себя не был, хорошая это не вот такая то есть вот знаешь типа Блядь, сейчас и это не значит что все остальные реакции нехорошие Можете, давайте, нехорошая это полный игнор знаешь сейчас Такой вот. Или, блядь, типа, сейчас нормально. идет мой муж, пошел нахуй, да. сейчас он тебя воткнет здесь. За баллончиком да? полезло, это уже как бы не самое. Все круто. остальное, это в целом да. хорошее. Давайте по поводу остановок, уже решим в полях. Когда мы увидим, что у вас получается, сами вам подскажем. Сейчас мы Горлом это монолог, ты его... Ты с ней общаешься, ну, ты можешь там два-три раза вставить, сейчас, погоди, там, буквально, чтобы она не закипела, не убежала, потому что, еще раз говорю, иногда будет такое, что телка с тобой нормально начинает общаться, и ты, блядь, такой весь расставил, думаешь, сука, вот, как бы, неудобно и хамить, и тогда можно сказать, ладно, слушай, пару минут еще, то есть, но ты не сваливаешься с ней ни в коем случае в диалог, то есть, даже если хуй с ним, она уйдет, но главное, что ты отстоял там и, ну, вот, в плане монолога, то есть, ты не сломался, вот это и есть позиция сверху, или еще как-то там объяснить нужно. Да, гнешь свою линию, но желательно делать ее искусно, там, не, не то, что прям танком, блять, синяя там нахуй футболка, иди отсюда, пидор, блять, синяя футболка, красная, то есть, так тоже не надо, как бы, сделать это все с юмором, ты стоишь, все описываешь, там, что-то говоришь, тра-ля-ля, желательно с юмором, как ты, как ты, спрашивал, как ты говорил, да, вот, чтобы было интересно, чтобы вас было интересно слушать, там что-то стойте, там прикалывайтесь, рассказывайте, вот, слушай, там, э, там какая-то вот блядь, там пляжца. я вот недавно ездил, там, ну, что-то расскажите, как я ездил, там, вот со мной такая история была, там классная, потом раз, раз, снова там, а у тебя вот там джинсы синие, кстати, я вот не люблю синий цвет. Ученые выяснили, что кто много носит синего цвета, они плохо спят по ночам. Слышал вообще такую штуку? Почти. Ну что кто много слышал? Как ты слышал, я только что, ее, блядь, придумал. Это, это вопрос в том, что э, я, у меня вот фишка была в горл, Мне часто, я как бы добавлял, что как бы вот ученые выяснили, что вот это, вот это, вот это, блядь, ну то есть никто там не будет проверять, кто что выяснил, блядь, она еще охуеет, она даже спорить не будет, блядь, ты, ты там приводишь какие-то факты, блядь, я еще, ну шел, допустим, о, бля, кроссовки кроссовке Nike, ты, слушай, ты в курсе, что вот Nike сейчас сворачивает свою деятельность, если тебе вот там, ну грубо говоря, интересно, но надо докупить там еще несколько пар, потому что вот все, она говорит, бля, нихуя не знала, блядь, я потому что только что это придумал, кто это, я сам этого не знал, блядь, даже сам, блядь, я что, гаражу порой так, блядь, сам охуеваю над собой, блядь, а он даже слышал, что кто, блядь, кто многоносит синего цвета, блядь, это заебись, я тебя поймал, блядь. Они, кстати, так же и ловятся, блядь.